Всем привет на моем канале сегодня буду украшать торт на день рождения дедушки кому интересно оставайтесь со мной сегодня буду украшать тортик для дедушки здесь у меня внутри медовик диаметр торта примерно 21 сантиметр высота 8 значит я уже черновым слоем покрыла торт здесь у меня крем-ганаш на масле и буду окончательно сейчас выравнивать торт Вот что у меня получилось в итоге. Отправляю это в морозилку минут на 15-20. И подготовлю смесь для краскопульта. Так, я взяла 65 грамм шоколада. Сейчас я его растапливаю в микроволновке короткими импульсами. Шоколад растопила. Добавляю сюда подсолнечное масло. Вот у меня 9 грамм. И смотрю температуру рабочую. Так, 49 градусов. Жду, пока немножко остынет. а я здесь. Молодец. Диаметр сопла у меня здесь 2,5 мм. Этого будет достаточно. Дальше, с учетом того, что у меня шоколадной массы мало, я буду использовать одноразовый стаканчик. Температура шоколадной массы у меня уже падает. 37,9 мм. Вот как раз сейчас, пока я подготовлю рабочее место, то она немножко остынет. Вот так выглядит мое рабочее место. Коробку я специально поставила, чтобы не забрызгать кухню с шоколадом. Все, достаю тортик на поворотный столик и буду велюрить. Так, немного стол заляпала. Покажу, сколько у меня осталось. То есть там совсем-совсем капелька. Единственное, сложно это все потом отмыть. Это нужно будет потом продувать теплой водичкой в раковину. И с помощью шоколада я сделаю надпись. Вот у меня такие силиконовые формы, алфавит и цифры. И пока у меня повторные буковки в холодильнике, я окрашу то, что есть золотым сухим кандурином. Осталось только красивенько наклеить надпись. клейте на шоколад. Вот такой получился тортик. Очень простой. Долго я думала над надписью, но все-таки решила такую выбрать. Интересно смотрится. И велюр тоже красивенький. Подложку я даже не зачищала. То есть она у меня тоже в шоколаде. Ну так красиво смотрится тоже цельно. Кому идея видео понравилось, было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Всем пока-пока.